Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня я хочу поделиться с вами, ребята, уникальным многофункциональным сервисом festileaders.com, который вышел только недавно на просторы интернета и уникальный помощник для онлайн-бизнеса с шикарными инструментами. Все те, которые, ребята, занимаются онлайн-бизнесом, наверное, помните, был такой Business Leaders, он закрылся в прошлом Году, но от этих ребят, от создателей, от этого же админа вышел теперь новый вот этот вот сервис. И я очень рада о том, что я через BestLeader сразу могу вам сказать, у меня каждый месяц приходили с такого сервиса более двух с половиной тысяч рефералов. И теперь я только здесь буду набирать рефералов. У меня, я всего лишь зарегистрировалась два дня тому назад, сегодня третий день, и у меня уже пришли 8 партнеров в мой бизнес. Ребята, это просто а, бомба. Это просто огонь, а не сервис. А как им пользоваться – и что это за сервис и какие инструменты. Но давайте все сначала. Значит, для того, чтобы пользоваться этим сервисом, у вас должна быть страничка ВК. Можно подключать несколько страничек. Он для этого и создан. Чтобы есть подключить, можно и две, и три, и четыре странички, и делать рассылку набирать друзей, ну давайте, ребята, я, наверное, я сразу же с самого начала, вы, как вы видите, я мы находимся с вами у меня в личном кабинете, где вы, первое, что зарегистрироваться нужно, да, заполнить свой профиль, это, конечно, прописать, настройки заходите в настройки аккаунта это загрузить свой аватар написать фамилия имя ваш рекламный текст обязательно и конечно добавить нужно профиль ваших страничек это страничка вк а у меня одноклассников нет, я не дружу с ними, с этими подлюками, не восемь, девять страничек у меня забрали, поэтому я прекратила с ними дружбу, а у меня их нет, телеграм, ютуб канал, ватсап, фейсбук, инстаграм, скайп и конечно свою реферальную свой сайт, где вы работаете и что будете продвигать конечно это ваша реферальная ссылка и нажимаете кнопочку сохранить здесь точно также как только загружается нажимаете к нему кнопочки чтобы все ваши данные что вы прописали все сохранилось следующий этап это нужно подключить конечно вашу страничку к ВК прописать ваш кошелек перфект мани и нажать кнопочку сохранить и как только вы все прописали и следующий этап это конечно подключает как подключить страничку вк у меня уже подключена ребята а в моем ролике будет э, настройка личного кабинета. Я эти все ролики, они очень маленькие, и я их добавлю, вы будете смотреть мой ролик и будете э, настраивать свою страничку именно по этим роликам. Ну и давайте посмотрим, какие же здесь есть инструменты. Это автопостинг. И как им пользоваться, я вам сейчас покажу. Рассылка по группам ВК. ВК. Пастер-участников группы ВК. ВК-чистка аккаунтов от собачек. Я уже сразу же почистила. Создание истории ВК. И онлайн серв... вечная онлайн-страничка ВК. У меня подключена уже. Я все это сразу сделала. Ну и, конечно, здесь... Есть, конечно, партнерская программа, где вы будете получать, даже если будете делиться этим сервисом, то вы будете также и зарабатывать, ребята. Значит, сразу хочу сказать, значит... Вы, настройку вы сделали, давайте посмотрим VIP, а VIP статус что дает VIP статус, конечно VIP статус это на месяц 3 доллара, на 2 месяца у вас идет 6 долларов на 3 месяца это идет 9 долларов и плюс месяц подарок. И на 6 месяцев это 18 долларов и плюс 3 месяца дается в подарок. Это просто шикарно. Огромная благодарность админу этого сервиса. Преимущество VIP-статуса. Возможность добавляться в ленту VIP-пользователей. Как вы видите, это VIP-лента. Здесь вас видят все пользователи этого сервиса значит нет ограничений на количество создаваемых заданий и в инструментах авторотация друзей групп ВК и доступ к вашей к новым функциям сервиса вот для чего покупается VIP ну 3 доллара ребята но ну, это просто ежемесячно а первый раз вам просто нужно будет первый раз оплатить, а все остальное вы будете также делиться, как я делюсь со своими партнерами, и будете точно так зарабатывать на а, м, партнерской программе. И вам больше не нужно будет а, тратить свои личные деньги. У меня в первой линии, как вы видите, 4 человека, но вторая линия у меня уже очень большая, уже две странички. Ну и уже есть и третья линия. А это буквально, ребята, ну, сегодня только третий день. А я, а я буду делиться, я буду. Мне этот сервис очень нравится, и я буду очень а, стараться а, всех своих партнеров подсоединить именно сюда к этому сервису. Ваши боты, которые вы, ребята, сейчас вот а все кинулись. Боты, боты, боты, боты в телеграме, боты а, и там, и на страничках, и куда только не суете своих ботов, ребята, с, наш сервис. Вашим ботом и в подметке не годится. Так что просмотрите мое бизнес-предложение по поводу вашего бизнеса, по поводу этого сервиса. Просмотрите, зарегистрируйтесь и посмотрите, какие здесь есть шикарный инструмент. За 3 доллара это считай бесплатно, ребята. Дальше. Здесь есть вот такая вот функция сообщения, где вы можете общаться вот мы только что с Дмитрием общались, я ему отвечала, с другим Дмитрием, это Денис, это Дмитрий. Можно общаться с участниками всего этого сервиса. Это очень, кстати, шикарно. Дальше. Рекламное предложение. Это... Информация, ну, ребята, я еще вот по этой рекламным, да, здесь рекламная, чтобы кликнуть и разместить вот здесь вот рекламу, вы должны кликнуть сюда. Вот, вводите свой заголовок, вводите рекламный текст, указываете ссылку для перехода, это ссылка ваш, на вашу компанию или на проект, и выберите срок размещения. 5 дней – это 2 доллара. Здесь можно выбрать 10 дней – 3 доллара, 30 дней – 5 долларов, 60 дней – это 8 долларов. Шикарно, и все время будет ваша рекламу будет видеть все пользователи этого сервиса дальше доска объявлений вот я только вам все это рассказала инструменты значит это профили как подключается профиль это комментатор чтобы комментировать с другого аккаунта, можно подключить и делать комментарии о вашем публикации с другого аккаунта. Это тоже функция очень хорошая. Автопостинг. А вот этот, ребята, это заменяет настолько... Вот всю рутинную работу выполняет у меня теперь этот сервис. У меня загружены. Посмотрите, сколько уже постов и как этим пользоваться я вам сейчас это покажу заходите на свою страничку вот она э, смотрите это все мне делает целевую аудиторию это мой э, теперь сервис вы посмотрите сколько у меня было более 99 э, добавить вот и э, подключите свою страничку, проходит ротацию, можно набирать друзей э, и на, на страничку, и можно доби, э, набирать друзей, э, подписчиков сюда в ваши именно ваши личные группы как работает автопостинг вот смотрите 12 минут назад этот пост бросил на мне на страничку и на новостную ленту 12 минут назад тоже этот пост бросил сервис мне мне на страничку и на а, на новостную ленту. И вот смотрите, я сейчас сделала перед тем, как записывать ролик, я сделала а, пост, как пользоваться этим постом. Вы берете этот пост полностью, копируете. Ну, в принципе, копировать. Это скопировали, сейчас на картинку просто добавим. Копировать изображение. И добавляем картинку. Вставить. Все, опубликовать. И теперь... Смотрите, мы нажимаем на... А, только что это будет здесь обычно число и время этого поста. Нажимаем вот 9 секунд назад. Нажимаем, копируем ссылку на пост. Заходим в сервис. И... Добавить задание. Создать новое задание. Вы вставляете вашу ссылку на пост. Выставляете время. Я не советую, ребята, через 30 минут, через 40 минут. Можно выставлять через час, через два часа, через 4. Ну, у меня пусть этот пост будет бросаться через 6 часов. Продолжить. Все, этот пост у меня пошел на задание. Итак, обновляем страничку и смотрим. Только что кинул сервис этот пост сюда мне на страничку и пошел он на новостную ленту. Шикарно. Да, шикарно, ребята. Вот она ваша вся целевая аудитория. Это. Рефералов, говорю, здесь набирать будет очень, очень, очень, очень круто. Вот. Я вам показала, как работает этот сервис. Дальше. Смотрим. Это а, загрузка историй в ВК. Очистка друзей. А, как очистить? Как почистить а, странички? Да? Перейти в чистке аккаунта. Видите, как работает сервис? Я настолько влюблена, вы даже не представляете прям аж Бог послал мне а, такой инструмент. А забаненные у меня 81, я их не буду удалять. А, их же разбанят, наверное. А я удалю вот 8 удаленные, и без аватара у меня нет. Удаленные. И я их удалю. Удалить. Все, чистка выпрямлена, удалено 8. Ребята, Посмотрите, какая, какой шикарный инструмент. Ну, «Вечный онлайн» я подключила. Рассылка по группам а, и пользователей ВК. Смотрите. Это ваши будут здесь. Смотрите, здесь выбирается несколько ваших, ваши аккаунты, да которые у вас подключены и где будет происходить поезд, Вставляйте ссылку на профиль или группу ВК. И вставили «Выбрать всех, кто онлайн». выставляете галочку «Выбрать всех, у кого сегодня день рождения», если вам нужно, и запустить. А, ребята, да это вообще круто. Очень круто. Я всем советую. Вот мне пришло сообщение. Ага, вот. Вот вам. Ночью тоже зашел к вам проект. Сейчас а, деньжат на вход соберу пару дней, и там рекламировать буду. Ребята, посмотрите. Вот у меня опять реферал с этого сервиса. Виват сервису. Огромная благодарность нашу админу этого сервиса. Вот так здесь. Это незаменимый помощник вашего онлайн-бизнеса. Я настолько влюблена. Ну и, конечно, ребята, буду делиться. И вы точно так же. Зарегистрируйтесь. Пополняйте свой кабинет. У меня я уже пополнила, приготовила. У меня закончится VIP. И я пополнила свой кабинет на 3 доллара. И я куплю опять VIP. Как правильно настроить? Только вышел он. Здесь только... Я вот, у меня 1047 ID. А здесь еще только начало. А здесь будут огромные... Здесь будут людей очень много. Это будет ваша огромная целевая аудитория. Огромнейшая. После регистрации в сервисе вам необходимо первым делом настроить ваш аккаунт. Для этого в вашем личном кабинете перейдите в раздел «Настройка аккаунта». Я буду указывать для примера свои данные, а вы указывайте свои. Итак, давайте приступим. В блоке «Ваш рекламный текст» укажите описание той услуги или товара, которую вы продвигаете. Давайте это сейчас сделаем. Я пишу свой текст, вы же пишите свой. Написали, нажимаем на кнопку «Обновить данные». Отлично. Далее, следующим шагом, нам необходимо установить аватар нашего аккаунта в сервисе. Нажимаем на кнопку «Изменить аватар». И здесь есть два варианта выбора аватара. Первый вариант – это вот этом блоке будут отображаться аватары тех социальных сетей, которые вы позже подключите к сервису. Сейчас нас этот блок не интересует, так как мы пока что не подключали никакого, ни одного аккаунта. Да? Поэтому мы нажимаем на кнопку «Загрузить другую картинку». Перед нами появляется окно загрузки фотографии. И здесь я хочу обратить ваше внимание вот на этот текст в котором говорится что наше изображение должно иметь одинаковое соотношение сторон то есть оно должно быть квадратное итак нажимаем на вот эту картинку и выбираем квадратненькое изображение на своем ПК выбрали нажимаем на кнопку сохранить видим сообщение о том что аватар успешно установлен теперь если мы обновим страницу мы действительно увидим, что наш аватар установился Следующий и очень важный шаг Это контакты для связи Здесь вы должны указать ссылки На те социальные, на профиля ваших страниц В тех социальных сетях, которыми вы пользуетесь Например, я использую ВКонтакте Поэтому я указываю ссылочку на свою страницу В этой социальной сети И я пользуюсь Телеграмом указывая ссылку на свой телеграм и нажимаем на кнопку «Сохранить». Для чего нужны эти контакты? Смотрите, если человек заинтересуется вашим рекламным предложением, он захочет как-то с вами связаться для того, чтобы получить подробную информацию да, о товаре и услуге, которую вы продвигаете, благодаря вот этим ссылкам, которые вы здесь укажете, он сможет это сделать. Также по этим ссылкам сможет с вами связаться и ваш спонсор, если это будет необходимо. Отлично. Еще хочу вам показать такой момент. Давайте перейдем на главную страницу в нашем личном кабинете. И здесь, в этом блоке, у нас отображается контакты нашего спонсора. То есть, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам нужна помощь, вы всегда сможете связаться с вашим спонсором. Для этого здесь есть ссылки, да, которые он указал. Также вы можете написать своему спонсору непосредственно здесь на сайте. Для этого просто нажмите вот на эту иконку, отправить сообщение. С настройками аккаунта сервиса разобрались. В следующем видео будем подключать нашу страницу ВКонтакте для работы с сервисом. Для того, чтобы подключить ваш профиль ВКонтакте к сервису, войдите в ваш личный кабинет и перейдите в раздел «Профили социальных сетей». Здесь нажмите на кнопку «Подключить профиль ВКонтакте». В диалоговом окне, которое появилось, нажмите на кнопку «Перейти к получению доступа» у вас откроется новая страница если вы подключаете ваш профиль к нашему сервису впервые у вас появится вот такое вот окно которым нужно нажать на кнопку разрешить доступ в моем же случае я подключаю аккаунт уже второй раз этого окна не было но в обоих случаях в конце у вас будет точно такая же страница с таким текстом здесь нам нужно скопировать адрес этой страницы то есть выделяем весь адрес в адресной строке нашего браузера и копируем его. Возвращаемся к нашему сервису и тот адрес, который мы скопировали, вставляем в это поле. После чего нажимаем на кнопку «Продолжить». Ваш аккаунт ВКонтакте успешно подключен к сервису. Для того, чтобы создать задание автопостинга, у вас изначально должен быть подключен профиль ВКонтакте. Если он у вас не подключен к сервису, то подключите. После того, как вы подключили профиль ВКонтакте, перейдите в раздел «Автопостник ВК» и здесь нажмите на кнопку «Создать новое задание». На следующей странице мы выбираем наш профиль, в котором будут идти публикации, и далее нам нужно указать ссылку на публикацию. Как ее указать? Переходим на нашу страницу ВКонтакте и здесь нам нужно создать публикацию, то есть пост. Вот я его создал и теперь нам нужно скопировать его ссылку. Для того, чтобы получить ссылку на публикацию, наводим курсор Миша на время ее создания, кликаем правую кнопку, и выбираем пункт «Копировать адрес ссылки». Возвращаемся к сервису и в это поле вставляем скопированный нами адрес. А в блоке ниже нам нужно выбрать интервал, через который публикация на странице будет автоматически обновляться, то есть удаляться и сразу же публиковаться. Я выбираю интервал в 40 минут и нажимаем на кнопку «Продолжить». Наше задание успешно создано. После его создания мы можем увидеть его состояние, что оно у нас запущено. Мы увидим время следующей публикации, а также мы можем увидеть интервал, который у нас сейчас установлен, и количество публикаций с момента запуска. Вот так вот просто создаются задания в инструменте автопостинг ВК.